Председатель Красноярского регионального общественного движения автовладельцев побывал в Канске. Поводом для визита общественника стал южный обход, а точнее темпы его строительства. По мнению Егора Фролова, сроки уже достаточно сильно затянуты, и его цель понять, по какой причине это произошло. Федеральные власти на сегодняшний момент наблюдают за этим обходом пока со стороны, но уже готовятся, скорее всего, надзорные органы с выездом в Красноярский край разобраться, в чем все-таки стоит ситуация, потому что, ну... Жалуются водители, то что они не могут на сегодняшний момент спокойно проехать и по объездной, даже города Канск где выходит из строя их транспортное средство, ломается логистика и все остальное. При условии, что сейчас ну, и так сложная очень экономическая ситуация со всеми логистиками. Основные потоки сейчас пошли с Китая, и это опять проблематично. Сегодня выходит материал, когда товарищ Зубко, это заказчик данного объекта, Южного обхода, говорит о том, что выполнена работа на 57%, которые работы начались еще в 2017 году. Сам проект начался там в 2013-2014 году, вышли на работу в 2017 году должны были закончить в 2020 году, сегодня конец 2022 года, нам опять говорят о том, что закончатся все ремонтные работы в конце 2023 года, хотя по факту, проанализировав всю ситуацию, мы видим, что ну, как бы никто не успеет, ни подрядной организации, ни организация, уполномоченная как заказчик, которая нам ну, так сказать, вещает через СМИ о том, что они все успеют. И именно по этой причине мы на сегодняшний момент получили такое задание от федеральных властей о том, чтобы все-таки проверить в чем суть и, и по каким причинам все время оттягивается и почему до сих пор не сделан именно этот объезд. В рамках своего визита общественник лично побывал на Южном обходе, в частности в зоне строительства одного из основных объектов – моста через Якукан. На тот момент работы у сооружений нельзя было назвать активными. Непосредственно у переправы был замечен только один крановщик. Еще несколько единиц техники работали у кучи, судя по всему, песчано гравийной смеси. В целом увиденным представитель краевого общественного движения автовладельцев оказался не слишком доволен. Они должны были со стороны Красной Ярска, сделать отсыпку, затем выйти на мост и дальше продолжить работы, то в этом году этого точно не произойдет, пока зима идет. Потому что, ну, здесь, во-первых, надо вот этот уровень выровнять, во-вторых, закрыть мост, а его, ну, вот в холодное время его точно не закроешь. Единственное мероприятие, которое невозможно выполнить в мороз, это закрыть бетонным основанием хотя бы подошву моста. Мы сейчас видим. И дальше работы, понятно, не продолжатся до тех пор, пока не начнет таять. Полный отчет об увиденном и кадры, снятые на месте, будут направлены в федеральный центр. Пока сроки сдачи объекта остаются прежними. Это осень 2023 года. Информации о их изменении нет. С другой стороны, из негативных инфоповодов в отношении Южного обхода после смены подрядчиков в последние годы была лишь история с долгами по зарплате. Тогда к нам на канал обратилось несколько сотрудников подрядной организации, которые рассказали, что на протяжении нескольких месяцев не получали денег за свою работу. Из-за этого возникали простое, но позднее заказчик сообщил, что серьезных отставаний от графиков на объекте нет. На лето здесь запланирован большой объем работ, в частности, возведение покрытия всей трассы протяженностью 18 километров. Напомним, для этих целей планируется использовать более прочный в сравнении с асфальтом цементобетон.